Он поднимался по высокой воде Он испытывал Бога и не верил себе и шел ко дну У -у -у -у -у. Он уходил громко, хлопал от дверь Он не верил в любовь, ни потом, ни теперь И шел ко дну У -у -у -у -у. Ему б ну, утопая в среднерусской тоске, Он затягивал песню о длинной реке. Он окунался в липкий страх, Скитался в замкнутых углах, нуждал в придуманных мирах. Приглядись, висят леса листвой, И ручьи нападают водой, перед солнцем траву, по ступает она, весна, весна, весна. Гружался в удивительный квест между теми, кто слышит, и теми, кто ест. И угал себе. У -у -у -у. Он был изрячий не угадывал суть, но страдающим людям указывал путь. И лгал себе. У -у -у -у. Верил в это Слепо а Если что-то начинал прозревать Ему быстро внушали, что вредно мечтать весна, он поднял жалюзи и вышел на волков Весна, он сбросил серое и распахнул глаза. Весна. Потише чуть -чуть. Очень громко. Что-то у нас не очень на сцене звучит. Да. А вот его слышно, гитару, да? да? Громковато очень, гитарку. Спасибо. Только... Приходится и так это прибирать, Ох, потише хорошо. брать, а не хотелось бы. Продолжаем тему праздников э «Глазами наших детей». Мы неслышно притаились на шкафу И под кроватью, и по полу разбросали Гимнастические платья, а на светлую достали Пару красных сарафанов, но заправили в постели Чтобы не печалить маму Слонемка день рождения на виниловой пластинке У нас опять занятия, И не до вечеринки мы неслышно притаившись, Пишем с слезы, письмо Деду Морозу. Праздник, праздник, гости, подарки, и мечты, Праздник, праздник, Вкусные торты, и торты. Так медленно летят, а мы глядим, глядим в окошко, еле-еле мало-мало. Потихоньку понорожку дни на карте отмечаем, И надежды красим лица именины дни рождения, Золотая колесница. растем без выходных и нам порой совсем не сладко Вундеркинд не позавидовал бы нашим распорядком Нам так хочется веселья в 3, 5, 7, 10, 5 и 7 и 10 Дайте нам куролеть Праздник, праздник, гости, подарки и мечты Праздник, праздник, вкусные торты и торты Гости, подарки и мечты, праздни, праздни, вкусные торты и торты, праздни, праздни, гости, подарки и мечты, праздни, праздни, вкусные торты и торты. Спасибо. Ну, у вас очень грустные лица, господа. Как будто мы поем что-то печальное или так плохо. <говорит> Главное, чтобы вам было слышно. Какая из них вопрос? <говорит> Нет, все хорошо. Спасибо. Сейчас <говорит> стало лучше. А следующая песня опять прошу, снова прошу. о весне она называется весна апрель как бы весна 30 лет назад Лебус, не беги в метро По асфальту в кедах топай без пальто Ты идешь невесел, будто одинок На глаза навесил, на весной замок Но лучами поймал щуришься уже Этот луч живет на пятом этаже Весна, апрель, проснулся И за дверь из подъезда где не спит весна, апрель и завтра И теперь в доме тесно С свистит апрель В кинотеатре душном затхлые мечты А в ближайшем парке выросли цветы Поднимайтесь кресел, ни к чему кино Небеса весну транслируют в окно Ты вбежал во двор, она стоит и ждет И накиды рухнула весной замок За руки схватившись, вы ушли туда Где апрель поет, где царствует весна Весна, апрель проснулся из-за двери, с подъезда, Туда, где не спит весна, Апрель и завтра, и теперь в доме тесно, Скачались вести апрель.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 начали свистит апрель. Спасибо. Следующая песня называется «Хрустальное время».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 не спугни хрустальное время любви любуйся не спугни хрустальное время За Он руку подал ей, тебя один, а мне уж скоро три. Это самое юное время любви, Любуйся, не спугни. Хрустальное время любви, Любуйся, не спугни. Ментальное время любви Спасибо! песня у нас, не сказать, что веселая, но очень плотная. Поэтому мы поддерживаем бойкий тренд сегодняшнего концерта и бодрый. Называется песня «Лед на щеках». Она подошвы обдирала мои И глаза застевала, топила в пыли Или вдруг исчезала в бескрайних глубоких снегах Она звала куда-то выше, далеко-далеко Ее я чувствовал и слышал, и мне было легко Она полотнами швырялась, не давая поспать Она, нисколько не смущаясь, рисовала опять Среди полсотни идеальных картин Где на каждом холсте каждый номер один Я приметил одну, но поспешно убрал ее в шкаф Лес на щеках Лес, на щеках Яща обжигала и бросала в напасть Тогда я брел, куда попался собираясь пропасть И я устал бежать навстречу, добирая свой срок И я ее уже не встречу, я теперь между строк И неясных огней, с нею мне изнутри становилось теплей, даже если морозную ночь пронизывал страх Лед на щеках. Спасибо. Все? Ну, еще одну песню все, можно я спою. Один. Мы не успели сделать вдвоем. Поэтому один. Божьего хлеба, там, где встречается небо с землей, Где прощается правда с мечтой, Где становится ближним чужой, Там у излученный северных рек, Появился святой человек, Но свои не признали его. Его двери не знали замка Его двери открыты всегда В ожидании странных гостей Вот на путях параллельных кривых Обозначилось множество их Седоков вавилонских огней Искореженных болью Видишь птица в вышине Над озерами кружится, мчится И ничто с полетом не сравнится Не лишит свободы Божьего хлеба Он превратил свою жизнь в вертеп, в Пробуждающий балчущих свет, согревающий треском печи. Он прямо к Богу носил на руках приползающих в липких грехах И молился при свете свечи Буждаем любовью, видишь, птица в вышине над озерами. Божьего хлеба, но лишь немногий почувствовать мог, что он столь глубоко одинок, беспросветной тягучей зимой, и ничего не творя на показ, он горел. Обожженной озерной водой, юный сил на руках, не закрыв его двери. Видишь, птица в вышине, над озерами кружится мучи. Вкусом Божьего хлеба вкусом Божьего хлеба. Слушай, ни одного припева не сыграла, это кошмар. Ну, бывает. Простите. Ну, вроде. Без припевов. Ну, давайте еще что-нибудь. Ну, не знаю. давайте что-нибудь. Другое что-нибудь. Давайте, ладно. Не, ну не просит апрель, видишь? Не просит. <звы> <звы> ну, давайте я спою тихую песню. Нет? Да, сейчас. принц называется песня он бежал по короткой дороге с ветром быв на короткой ноге через лес через броды на реке по течению и против течения по песку босиком по земле он искал откровения. На себе он бежал, созерцал, улыбался На траве, наблюдая росу красотой, упивался Как во сне и ждал грозу Там, где нет ни единой души, только северный ветер Вьет псалмы, этим песням мы кротко внимали На крутом прикорнувшем иске целый день без печали В тишине на закате тяжелые капли Поприжали реку и лес, я рванулся к полу